То, что успеем, озвучим. Вот опять же, да, как обычно мы находим, Ян находит разные журналы старые, да, кино-журналы, да, видеожурналы. Ну, Обожаю где-то с 50-х по 60-х. Самые эти самые. Там такое, блин, надо проговаривать, Такое находится. 70-е уже потом, ну, такой стабильняк такой. Интересные какие-то разработки, которые, оказывается, были в 70-х, а сейчас их вспоминают такой ну там потом 80-е уже дату туфта какой-то застой больше конечно информационные технологии ну, задушили уже информационные да. эти самые ну и эпизодически прорывалось вот. а 60-е 50 -е, это кладезь просто информации какой-то такой нестандартной <музыка> Праздничные огни рассыпаются в воздухе над республиканским стадионом имени Хрущева в Киеве. Вот, сразу видно, что 1956 год, уже после Сталина, Маленкова и Булганина, уже Хрущ забрался. А, нет, это Хрущ, в принципе, он же был этим, первым секретарем ЦК Украины. Наверное, еще Маленков. Вот. Ну да, наверное, тогда ли Маленков, или Булганин. Ну, кто-то из этих, да. Вот, как после смерти... Брежнева тоже, гонки на лафетах были. Вот такие это. Так, В общем сразу, ра... сразу давай найдем этих, да, интересно. Ага. Ага, не-не-не, эти. Хождение ну, Конечно. А, конечно, да, вот ручьев. Ага, вот, вот смотрите, этот самый. да, Тот же самый Республиканский стадион, тот же самый Киев. Вот, та же самая украинская СССР, как бы там ее не пытались называть, да, ну вот разница другая, запускаем мы, да. Вот, что тогда было, вот, насколько еще был здравый народ, еще не уколбашенный идиотизмом всевозможным. До позднего вечера продолжались на стадионе массовые игры и танцы. юноши и девушек участвовали в традиционной украинской пляске. Навстречу всесоюзному фестивалю Моноскопов. Вот все, ручеек, хороводы, все, все как положено. Класс. Ну, вот да, вот отсюда, да, собственно. Так, ну, тут вроде бы тоже интересный момент, да? Откуда взял свои эти самые истоки тур де Франс и да. прочее Где там Париж-Дакар. Ну как раз за Париж, наверное, что их приехали. Так, вроде бы с этого момента. Соревнования сельских велосипедистов. Шоссеная гонка на дистанцию 150 километров. Под вот этим лозунгом прошел веселый праздник. Под Ростовом-на-Дону проходили всесоюзные соревнования сельских велосипедистов. Шоссейная гонка на дистанцию 150 километров. Победа спаривает более 70 спортсменов, мастеров спорта и разрядников. В нынешнем году в соревнованиях участвуют колхозные и совхозные спортсмены, члены единого сельского спортивного общества «Урожай». Борьба острая. Поворот почти одновременно проходит... Заметили, какие классные велики, 56-й год... Поилка с пыптыком удобно, едешь, чуть-чуть наклонился, следишь за дорогой, пьешь у этих самых или на раме эти бутылки, помню вот этот же штур или показал. с автомобилей подают, или подают как сейчас, да, вон что когда недавно смотрели, и, оказывается штраф есть за бутылку подержится, которую подают из автомобиля и типа машина его подтянет, это уже нарушение. Поилка, все, стоит, попил по это самое, ну, это ж, это ж уровень, вот, а юмор, совхозные, колхозные эти самые, ну, колхозники на велосипедах, как бы, типа, смешно. Так, то ну, вроде бы, достаточно, что тут... Вот, ну, сейчас еще этот самый памятник, еще не запрещен он был, Алехин, настоящий русский шахматист, опять же, этот самый, ну, опять же, гонка это вот, а, а велосипедная, да, как в этом буквально, ударим... А... Mm -hmm. А Авт... по бездорожью и разгильдяйством вот. а тогда даже еще не было да? видите эти самые велосипедисты вот. и я уже даже забыл это давно забытое, убитое блин. оказывается было спортивное сообщество урожая я помню еще в советское время в детстве, в юности еще было это еще не убито было спортивное общество, а там что осталось динамо и прочие эти самые это сколько было этих самых торпеда это железнодорожники вот, э, крылья, крылья советов, советов это, по-моему, профсоюзы, не, или профсоюзы, общество, труд было. Ну, Динамо, понятное дело, это, так сказать. Все бегут. Вот, ну, давайте еще. Товарищи бусарелы. А, ну да, тут же ж еще гонщицы были и женские, безусловно. Тоже колхозницы, совхозницы, все нормально, все как положено. Вот, спортивные э -э, такие, да, э -э, мясо молочного такого этого самого. Ну так, слушаем. Исполнилось 10 лет со дня смерти великого русского шахматиста, чемпиона мира Александра Александровича Алёхина. В Москве в концертном зале имени Чайковского состоялось открытие международного шахматного турнира, посвященного памяти выдающегося шахматиста. О творчестве Алехина рассказал хорошо знавший его лично ветеран отечественной шахматной школы Петр Арсеньевич Романовской. Турнир памяти Алёхина, выдающиеся события в международных разнообразных формы тренировочных занятий. На старте «Москвич» Олег Федосеев и львовский спортсмен Юрий Кутенко. Вот, если соревноваться, то только вот здесь, вот, да, на всевозможных там беговых дорожках и на прочих таких этих самых. Ну, а да mm. как там, а сейчас, ну, вернее, были потом эти всякие Каспаровы, Фишеры, с понятно какими носами, вот, вот что и эмористическое. Так, Ну вот еще давайте, вот тоже, не помню, кто эту с... нашел, ссылочку, это ролик, mm. вот тоже о том, что какая разница была в, в сознании, в осознанности не, про... не только одного человека, но вообще всего этого человеческого сообщества, ну в частности вот советского народа, да. 70-й год. Вот смотрим. В середине 70-х годов в СССР проводили эксперимент в завод. столовой убрали кассиршу, а поставили поднос для денег. Каждый, кто приходил питаться, брал, что ему надо, а деньги клал на поднос. Если нужно, с подноса брал сдачу. Никто ничего не записывал. Целый месяц шел эксперимент. Все грустнее с каждым днем становились экспериментаторы, потому что выручка день ото дня все уменьшалась и уменьшалась, подрывая веру экспериментаторов в честность советских людей. Не сворачивали эксперимент, только из-за того, что по плану он должен был длиться 30 дней. Неожиданно, в конце одного рабочего дня на подносе появилась сумма, которая превысила не только дневную выручку, но и весь долг, который накопился за месяц. Экспериментаторы не могли поверить своим глазам. Стали разбираться, оказалось, что это был день зарплаты на заводе. Получив ее люди вернули все, что были должны с лихвой. Вот так вот. Это действительно было правдой. Потому что в автобусах, вот я помню, в крупных городах, в кассу бросали просто этот самый. И сами отрывали талончик. Ну, вот такие вот пироги. Ну, главное... В мер... столовых это точно так же было. Да. До зарплаты там брали и все это. Это в порядке вещей было. Главное, мерила совесть. Вот. Ну, и опять же... Ж, э... Люди не готовы, и все такое, прочее к безденежному обществу. Да вот уже. Сказать, что этих денег просто не надо, и все. Вот. И не обязательно не знать, что будут грести. Не греблишь в три года, там не ели в столовой, чтобы типа потом не заплатить. Нет, ели сколько хочется, сколько надо. Бандиты и прочие мразота, как, собственно говоря, и милиция, это было совершенно где-то вдалеке от народа. Народ жил своей жизнью, вот. достаточно полнокровной, не особо такой э, разжиревший, но тем не менее, относительно здраво. Не готово, как оказалось, все-таки государство. Государство все-таки э, не стало державой в полной мере. Ну, будем надеяться, что сейчас вот все-таки досформируется. сформируется. Серьезно, мы дачное общество, урожай. Mm -hmm. Михаил Маленков вот. Присоединился в чате Приветствуем, здравия родные, доброго нам потока И хорошего настроения Пусть мы узнаем много нового и здравого Правильно, Миша, уже узнаем так. так, ну а теперь mm -hmm. давайте тоже посмотрим Опять же, определенные сказки И мифы развеем Вот, 49-й год Смотрим Воздушный мотоцикл Так называют вертолет-малютку К-10 его конструкцию разработала группа инженеров под руководством Николая Ильича Камова в содружестве с летчиком-испытателем Ефремовым. Ну вот видите, во-первых, 49-й год, вот, то есть еще до этого известного распиаренного Сикорского, вот, пожалуйста, и вертолет уже был готов как такси, как личный транспорт, и все эти вот дела. Да, ну, найти тут вряд ли можем, я уже не помню где, ну, там смысл в том, что для сельского хозяйства, естественно, для перевозок быстрых, маневренных, вот, ну, то есть, а потом это раз, и... Сами знаете, какой черная акула фильм тоже 80-х, 52 или какой-нибудь. Которая ну, сейчас вот и работает. И все, опять же, военные эти само на воду может приводняться. Ну, то есть спасательный как бы этот самый можно. Ну, масса применений гражданского, и нужно было это делать. Вот, я помню, американский этот журнал популярная механика или что-то. Вертолеты для тушения пожара. Ну, самое то. Поднялся, с дом сверху потушил. Или вот эти многоэтажки их небоскребы. Нет. Это ж сейчас. Ну, в тайгу вроде как вертолетами какими-то там тушат. И то, когда это экономически выгодно, да? Так, что, покажем это? Да. Да ну что? Вот. Юмор же. Поэтому... Да, юмор, который на самом деле очень оправдывается. И опять же, я очень надеюсь, я очень верю, что мы в конце концов все-таки сформируем настоящую державу. С народным самоуправлением и с безденежным обществом. Вот. И опять же призываю балаболов всевозможных да, и трепачек всевозможных. Родину надо любить, какая бы она ни была жестокая. Послушайте внимательно песни известных этих самых. Да. Вот. Даже вот это. родина, как там, родина. Вот. Но... но она мне нравится да. но дело то в том, что это все эти э, жертвенные так сказать они что с позиции безвольности любить потом уж уж как там не выбирают родину и все такое но мы-то рассуждаем и действуем с позиции что это все менять нужно менять объединившись менять своим э, проецированием мыслей в эфир общ, общим, общ, об, обществом какой-то общностью. Нашей хотя бы малой группы, потом все больше и больше э, Проецирование мыслей в эфир Это будет меняться а не просто потому, что ну она же такая Что ж поделаешь, не Чтобы она не родиной была вот. и, и в меня конце идея, концов да, вот на, эти памятники на надо будет заменить вот, Потому что вот эта родина Которая с каким-нибудь абаполом Все время стоит и посылает своих сыновей Обязательно подохнуть Это тоже неправильно А любить надо на самом деле И холить отчизну вот, отчизня, которая в сердце, в душе. Так, все, пока ну, тут да. Леха еще. Вот вам и советский квадрокоптер. Да. И тоже пишет. Игорь, вот бы плазма брызать с такого вертолета, Леша, пишет. Да. Это представьте 49-й год. Это 73 года тому почему до сих пор нету индивидуальных вот таких вот квадрокрутеров. Потом еще где-то в 80-х, по-моему, вот эти шутки. Да, были еще всплески регулярно всплески. каждые 10 там, или 15 Маленький лет. Маленький вертолет а, для да. пользования вместо такси и все такое прочее. Так, ну давай.